Привет, с вами интернет-магазин Керамис. В этом обзоре мы познакомим вас с коллекцией флизелиновых обоев Мазурка от бельгийского производителя Хрома. Семейство Мазюрель на протяжении двух веков бережно хранило и приумножало секреты мастерства текстильного производства. Постоянно применяя инновационные методы производства и ища нестандартные подходы к оформлению продукции, компания Мазюрель стала лидером в своей отрасли и примером для подражания. В конце 20 века компания приступила к выпуску высококачественных флизелиновых и текстильных обоев под торговой маркой Хрома и стала законодательницей мод в интерьере, причем не только в Бельгии, но и во всей Европе. Каждая коллекция дизайнерских обоев Хрома наполнена причудливыми образами, которые рассказывают свою увлекательную историю посредством цветовых комбинаций, необычайных текстур и эксклюзивных дизайнов. Каталог обоев «Мазурка» – это коктейль из стилей, в котором каждый найдет то, что удовлетворит его эстетические вкусы. Откройте для себя доступную новую классику, смешивая дизайны из коллекции в чистой и свежей комбинации. Коллекция представляет роскошные классические мотивы с крупными рапортами и великолепной прорисовкой деталей матовой краской. Традиционный дамаск напечатан на имитации винтажной ткани и имеет текстильную фактуру. Для любителей облегченных классических вариантов можно декорировать стены обоями с мягкими завитками. Вера в стиле арт икона напоминает о классических витражах из стекла. Матовые принты дополнены идеальной симметрией линии и утонченным блеском. Смелые принты в полоску разбавлены фонами с имитацией циновки и жемчужного полотна. Цветовая гамма пестрит оттенками шоколадного, белого, медного, насыщенной зелени и королевского голубого. Коллекция «Мазурка» – это обои, в которых классические мотивы гармонично совмещены с современными дизайнерскими трендами и веяниями. Обои «Хрома Мазурка» обладают не только стильным дизайном, но и весомыми техническими преимуществами. Как и все флизелиновые обои, они прочны, долговечны, стойкие к воздействию ультрафиолета и влаги. Стандартные размеры рулона, ширина 53 см, длина 10 метров погонных. Обеспечивают удобство поклейки. Обои весьма практичны в уходе, легко моются и чистятся щетками. Флизелиновые обои легко клеить. Клей наносят не на полотно, а на стену. Продукция хрома абсолютно безопасна для здоровья. Все обои фабрики прошли международное сертифицирование. Их можно применять при отделке спальных комнат. Большой выбор оттенков, узоров и фактур делает данные обои отличным выбором при оформлении классического или современного интерьера. Цветовая палитра и орнамент обоев хрома подчеркнут роскошность и стилистику помещения. Они удачно комбинируют как с искусственной, так и с естественной подачей света, умело играя с разным типом освещения. Мы всегда рады предоставить вам только лучшие и качественные обои по хорошей цене. Заходите на наш сайт и выбирайте обои вашей мечты. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.